Это новый старт продаж на Дубай-Марине, самый любимый вами район. И здесь стартовала новая башня Live Lux на одном из самых последних свободных земельных участков. И уникальность расположения в том, что находится он между Дубай-Мариной, это вот эта искусственная заводь, где паркуются яхты, и JBR Beach, то есть локация самая топовая, вы в одну сторону пошли за 5 минут на пляже, аж вот это вот всем известное огромное колесо обозрения, которое придется скоро разбирать, но пляж этот самый-самый известный в Дубае. А вот где будет расположена башня Live Люкс, на Марине больше не строит почти ничего. Два новых проекта стартовали сейчас, это Live Люкс и Shoba Марина. Но ценник в Шобе, как всегда, задранный. А минимальный прайс там вообще от 3.6 миллионов дирхам. Здесь вы можете взять one bedroom apartment с видом на Дубай Марину за 2.4 миллиона дирхам с рассрочкой. Вид на море от 2.9 миллионов дирхам. Вы сейчас поняли цены, вы поняли где это, а сейчас я вам расскажу, что это за проект и покажу шоурум. Давайте еще раз сделаю акцент на его локации, вот этот более крупный кадр. Видите вы набережную вдоль Дубай-Марины и пляж. Если посмотреть карту, то вот она проходит, Дубай Марина, вот она, Пальм Джумейр, это самые известные вообще места в Дубае. А вот этот Джибер Бич, огромный, широченный, бесплатный пляж, там с полным благоустройством, всякими кафешечками. И вот где будет расположен Лив Люкс. То есть, либо вышли, погуляли по Марине, либо пошли пешочком. Тут зона вдоль пляжа и искупались. Здесь, кстати, прямо перед нашим жилым комплексом находится отель, Royal Meridian, королевский меридиан называется. И он малоэтажный, у него высотность 10 этажей. Получается так, что вид на море открывается с самых нижних этажей, буквально там со второго этажа вот уже открывается вид на море. Почему? Потому что у нас есть 6 этажей парковки, а каждый этаж паркинга он идет как полтора два жилых этажа, и таким образом первый жилой этаж уже на уровне девятого этажа. Вы можете брать любой этаж. И ничего не перекроет вам вид на море, потому что здесь на первой линии отель и наш дом стоит на второй линии. Естественно, на эту сторону видовые квартиры самые дорогие. Давайте посмотрим, сколько всего квартир One Bedroom. Видите, выходят они либо на марину, либо на море. Вот, это вот самые видовые квартиры, выше уже идут большие площади, двушки, трешки, четырехкомнатные квартиры и пентхаусы. Полный прайс, естественно, по запросу я скину вам актуальную информацию со всеми ценами и всеми материалами. Пишите для этого мне прямо на WhatsApp, пообщаемся, обсудим и сравним, если нужно, с тем же проектом ШОБы, который стартует в январе или с другими локациями. Подберу недвижимость под ваш бюджет. Но на Марине дешевле вы. Сейчас из актуального ничего не возьмете, но самое главное, что этот проект класса ⁇ люкс ⁇⁇ это реально люксовое качество, не знаю, так называется. Можно сравнить с их прошлыми проектами и можно посмотреть, что же они предлагают в рамках своего сервиса. Нагляднее всего будет, конечно же, зайти в шоурум. Оцените, во-первых, какие просторные планировки, во-вторых какая у вас будет мебель. Сразу скажу, что, как и везде, меблировка не полная входит в комплект, входит только встроенная мебель, то есть кухонный гарнитур и вот этот островок кухонный. Это все будет. Будут также, естественно, санузлы. Техника докупается отдельно. Полная меблировка, возможно, тоже за отдельную доплату. Но что, например, для меня примечательно, это стиль. Такой очень сдержанный стиль. Очень добротные материалы. Так, что такое? У нас тут туалет гостевой закрыт. Ладно, окей, пойдем следующий. Это искусственный мрамор, это очень такие сдержанные, строгие. И в то же время создающие уют фасада, такой тон нежно-бежевый с серым отливом. Вот такие огромные зеркала мне, кстати, нравятся. Понятно, что он не будет входить в комплект, но я прям кайфую эту таких вот круглых гигантских зеркал давайте заглянем естественно в спальне вот смотрите как в этой спальне сделан санузел это вся мебель будет поставлена застройщиком естественно как и отделка кафелем очень просторный санузел даже не влазит в кадр он просто гигантского размера санузел просторная душевая зона встроенный гардероб вот эти вот шкафы также застройщик поставляет полностью вам С подсветочкой, все классно, видите, такие не слабые фасады, это МДФ у нас, плюс зоны шкафов здесь, то есть по сути вам остается только кровать докупить, вся стройка, она не только там пару створок шкафа, а это полный набор мебели, который вам нужен будет. Вот такая вот зона, посмотрите, это такая хозяйская зона, плюс еще здесь, Отдельный гостевой туалет, видимо, вынесен сюда. Я даже сейчас хожу, тут немножечко задумался, потому что планировка интересная, она необычная, очень просторная, соответствует статусу апартаментов. Пишите, чтобы я вам скинул брошюру, где все это более подробно показано, описано, где есть сами планы, которые вы посмотрите, чтобы выбрать нужную планировку. Вот такие шикарные виды вокруг вас будут окружать с видом на Марину, с видом на Пальм Джумейра. На этом слайде ясно видно, насколько близко это от пляжа будет расположено. Вот тот отель, который я упоминал, за которым будет находиться этот дом. Единственное, что вот сбоку, чуть-чуть, получается, угловые квартиры, вот на эту сторону, будут немножко им загорожен вид на дом. Поэтому подберем планировочку вам такую, чтобы квартира была именно с прямым видом. Пока а еще есть такие варианты в наличии, потому что старт-продаж был всего менее двух недель назад, и сейчас есть все типы юнитов, есть практически различные этажи, но спешите, кому нужно взять самые горячие топовые юниты, кому нужен прям самый классный вид, и при этом может быть недорого что-то взять, небольшую площадь, вот это нужно делать сейчас, желательно успеть до Нового года, потому что сейчас на празднике будет, конечно, здесь движуха просто капец. Здесь у них нет каникул новогодних. А из России, многие как раз прилетают на новогодние каникулы, а у них все дни будут рабочие, поэтому э, я думаю, что забронируют тут очень много чего. Русские обожают Дубай-Марину, это самый любимый район и самый востребованный, а купить здесь практически вообще нечего, то есть есть куча старых домов, есть куча, конечно, домов, где там можно какую-то вторичку брать замусольную, но так вот, чтобы взять э, хорошую локацию, тем более там, где GBR, там вообще самые старые дома, вот эти вот песочные, песчаные дома в них вообще самые-самые старые квартиры. А это в той же линии находится дом. Так он будет люксовый и новый. Вот, вот в чем уникальность этого проекта. Я хочу до вас донести ее чтобы потом не говорите, что мы не успели и так далее, ребята, надо вовремя. Такие панорамные окна вот с такими обалденными видами будут с верхних этажей. А самые верхние этажи люксовые пентхаусы будут оснащены Infinity бассейнами. Это, конечно, самый топ. Я сейчас даже не скажу вам цену. Пишите, кому интересно, но, конечно, там ценичика ей. Ладно, скажу вам цену. Самый недорогой пентхаус с Infinity Pool стоит 7 миллионов долларов. Так что разброс цен нормальный. Можно и взять за сезонный бюджет в пределах 700 тысяч долларов. Ну, и если вам нужен люкс, вы его получите здесь. Вот как будут выглядеть помещения общего пользования. Гостиные, барные зоны будут на седьмом этаже билдинга. Открытые и закрытые плавательные бассейны, спа-зона. Все это к полным услугам и распоряжению жильцов. Вот такой огромный этаж с развлекухой и шикарным отельным сервисом. Крытый кинотеатр, конференц-залы, лаунж-зоны, пространство для организации проведения праздников, различных эвентов. Естественно, шикарный спортзал, зал для занятий йогой, хамам, или что это? Ну, в общем, кому нужна полная спецификация, повторяюсь, пишите на WhatsApp, узнаете про теннисные корты, узнаете про а, наружные террасы. Все для вашего шикарного лайфстайла, друзья. И, конечно, давайте посмотрим планировки. Как я и говорил, что здесь есть различные варианты. One bedroom apartment есть двух типов планировки, дальше есть еще two bedroom, есть вот такие распашонки они подороже, потому что больше площади у них террас выходит на две стороны. Это самые элитные юниты. Вы можете из спален наблюдать море, из зоны гостиной наблюдать марину. На разных этажах немножечко разные планировки. Самые верхние этажи – это самые большие юниты. Но ну, вот это вот вообще просто топчик. Друзья, кто хотел Дубая-Марину? Кто из вас хотел именно в этом месте взять новую квартиру? Место дорожает, почему? потому что не остается свободных мест. Конечно, здесь есть, повторюсь, старые дома, в которых недвижимость теряет свою ликвидность, но в целом такого второго района, как Дубай-Марина, на сегодняшний день нет. Есть развивающиеся районы Крик-Харбор. Там еще, конечно, много что интересного построить, но так, чтобы уже было сложное комьюнити, чтобы была вся инфраструктура, чтобы весь был транспорт. Такого в Дубае больше нет, только на Дубае-Марине. Пишите, кому нужна информация. Следующий обзор будет про уже готовый построенный дом того же застройщика здесь, тоже на Марине – Лиф Residence. Там уже живут люди, мы покажем вам этот комплекс, поэтому подписывайтесь и следите за новым выпуском. С вами был Данил из города Мечты, из города Дубая. Всем пока.